Детское питание «Хабиби» впервые было выпущено 6 лет назад. Раньше мы его производили в Марокко. Мы решили все-таки перенести производство в Россию. Искали площади для производства, искали также поставщиков сырья, что довольно сложно да, в России в данный момент, к сожалению. Когда нам удалось решить все эти организационные вопросы, мы стали производить уже в России. То есть в этом году мы выпустили уже партию Хабиби, произведенную в России. Это различные мясные пюре, фруктовые, мясо-растительные и овощные пюре. Это самое первое детское питание, которое появилось на рынке России. Все мясное пюре производится из сертифицированного халяльного сырья. То есть при производстве каждой партии халяльной продукции нашей, присутствуют представители центра сертификации, на каждую партию, которая пронумерована датой производства, выдается специальный сертификат.